Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. У меня огромная улыбка, потому что я нахожусь на природе. Наконец-то наступило долгожданное лето, и мы из Рязани ездим в Москву, точнее, в Московскую область, Белый Омад район, и здесь отдыхаем. Здесь прекрасные места. Я решил показать, как именно мы отдыхаем. Возможно, каждый из вас может подчеркнуть то, что вам необходимо, или какой-то вам информации не хватает. Ну, в общем, давайте не будем много говорить. Поехали! Это четырехместная палатка, в данный момент у нее сделано два места, а два места я не стал натягивать полок дополнительный, так как он мне необходим для того, чтобы у меня там отдыхала моя любимая собака Граф. Он, он, он там, вот он у меня там, посмотрите, он уже искупался, видно? Вот, поехали. Обязательно сразу хочу сказать, натягивайте вот такую вот клееночку купите, чтобы вот эта вся земля была внизу и ее легко... Так, протереть и вся грязь и, ну, не будет тащиться сюда в общем это удобно а для собаки у меня отдельное место ну и здесь место как я сказал для вещей которые у меня здесь сейчас еще немножко разбросаны это у меня такая вот походная тоже сумка фонарик точнее упаковка Фонарики, фонарик я сразу повесил первое что необходимо сделать когда приезжаем на природу поставить палатку вдруг дождь подходит. это газ я объясню позже. Палка селфи. Тут, естественно, у меня много всяких э, снастей. Удочки у меня стоят немножко в сторонке. Здесь всегда за палаткой. Еще один фонарик, если вдруг ну, пойти там уединиться, попись и так далее. Вот есть у меня такая вот штучка, тоже фонарик и плюс зажигалка. Вот, естественно, всегда упаковка спичек, потому что зажигалки могут сломаться. И вот такая вот штучка у меня в этой сумочке есть это специальная пила для пилки дерева это очень удобно то есть если какой то ветку спилить еще тот то специальная пила есть ну и тут всякие лески и так далее батарейки в общем такая вот хорошая сумка должна быть у каждого ну, мне так кажется по крайней мере Давайте пойдем дальше. Палаточка. Здесь матрас еще пока не надут. Надуется матрас. Есть даже просто И это такое легкое, легкое, легкое покрывало. А здесь мы поставили пока столик. Здесь сейчас тенек в данный момент. Столик тоже очень классный. Чем мне нравится этот столик. пластмассы в отличие от железных. Тем, что вот эти ножки. Они собираются и внутрь вставляются. То есть он, вот, вот эта площадь она равна вот этой ширине. И вот это. вот больше он ничего не занимает место но радио радио маяк обязательно надо включить именно радио маяк потому что это определенная какая-то вот ностальгия. у нас классное место здесь вот э, мы приехали уже был вот эта клиенко сделано мы просто натянули несколько веревок честно говоря я пока не понимаю для чего она мне потому что у меня в принципе места достаточно и без этого но в любом случае пусть будет может быть завтра в будет солнце сидеть, и мы поставим столик сюда или наоборот дождик будет идти. пойдемте сюда чтобы уже никто не приехал перегородили машины для этого у меня есть от парашюта точнее парашют как как он называется вот такой материал и самое интересное это кухня ведь мы едем на природу чтобы кушать вкусно отдыхать и так далее и как это организую лично я для этого у меня я покупал специально эту машину потому что у данной машины есть вот такая вот Возможность вот так вот все это сделать. Это как дополнительная площадь, как столик. Здесь у нас вода, бак воды. это вода не питьевая, она именно для мытья, но все-таки не из речки. Хотя можно в речке спокойно помыть посуду. Но мы берем на всякий пожар, мало ли что. Это вода для питья. У нас таких две банкушки. Здесь лук, там и много-много всего. Все продукты. То есть на ночь, когда... Необходимо, мы просто закрыли, нам не надо где-то что-то искать. Закрыли и все. Утром проснулись, открыли. И у нас все продукты здесь разложены, кастрюльки, тут все есть. Также мы всегда с собой берем и вам рекомендую с собой брать всегда дрова. Потому что если каждый будет приезжать и пилить деревья, то я, к сожалению, думаю, что за год вообще деревьев не будет доль берега это будет очень печально поэтому берите всегда с собой чушечки мы вот такие берем две-три штучки вот таких вот три на двух мы сидим до последнего и их потом оставляем здесь чтобы следующие могли приехать и также ими попользоваться ну одну мы наверное расколем в течение трое суток мы на трое суток приехали и я вот так вот беру таких немножко побольше и у меня еще есть пакет специальные пакете, чтобы если дождь пошел то он их не намочил еще есть мишечки. Вот, но ну, это гриль это газ вот он горит уже, его не видно, но горит. Вот, то есть это газовая горелка у нас. Она стоит по, порядка 1000 рублей, это недорого, но это очень круто, потому что если хочется чайку именно попить, то проще на газу. А вот уха, уха это специально. Для этого такая вот штучка у нас есть, чтобы... Вот я уже сложил дрова, чтобы вечерком ушицу. Малышицу... Такие, такой котелок это специально для ухи астраханский так как я родом с астрахани я делаю только астраханскую уху обязательно с помидором а так хочу рассказать вам про котелки отдельно это необычный котелок мы в них готовим ну, макароны допустим по-флотски там или еще что-то это котелок вот крышка она превращается в сковородку то есть ей можно вот так закрыть а можно взять сделать так ну, и допустим сварить точнее пожарить пару яичек или что-то еще пожарить там э, тушеночку поджарить то есть это очень удобно не надо брать много сковородок вот пожалуйста это очень круто и таких кастрюльек их три одна больше потом меньше и меньше то есть вот это первая вот это третья а вот это вторая мы даже кстати не пользовались мы пользуемся первой и третьей вторая у нас. Это мы кстати водичку обычно кипятим чтобы сделать например по быстрому кофеку там и чайку вот. Как-то как так. Ну, топорик это понятно, лопатка обязательно, то есть всегда есть что-то подкопать. Топорик тоже хороший все. Ну и как-то в общем-то все, наверное. Точнее, это я расковал вам очень быстро, а если рассказывать подробно то я бы наверное, буду просто ждать ваших комментариев если вам будет интересно то я специально для вас выйду в определенное такое же место и буду рассказывать отдельно как поставить палатку как разжечь э, костера и способов много костра жизнь даже когда очень идет сильный дождь и что вообще с собой брать какие продукты хотя мы хочу сказать что из продуктов надо брать всегда картошка лаврушка морковка лучок перец соль мы же на природе уха все остальное вообще не важно друзья я вас всех целую обнимаю хочу так отдыхать у меня шорты мокрые потому что я только искупался искупал свою собаку искупал свою жену в общем всех искупал и опять хочу бежать в воду так что я побежал